Хотите увеличить трафик, повысить взаимодействие и начать получать клиентов из соцсетей? В этом видео мы обсудим 5 обязательных правил для всех предпринимателей. С вами Роман Стаймах и Бризмедиа. Первое. Вы не робот. Уже много раз видел и слышал, что предприниматели используют разные приложения для автоматизации своей работы в их соцаккаунтах. По сути можно организовать работу так, что ваш аккаунт автоматически будет подписываться, отписываться, лайкать, оставлять комментарии и даже отправлять личные сообщения. Иногда что-то можно и даже нужно автоматизировать. Главное, чтобы это не стало основной формой коммуникации. Например, мы используем такую систему как Hootsuite для того, чтобы планировать посты для наших клиентов. То есть мы можем создать несколько постов и система автоматически опубликует их в нужное время. Вместе с этим мы каждое утро проверяем уведомления и отвечаем на все комментарии лично. Клиенты и подписчики хотят общаться с реальным человеком, а не с роботом. Второе. Хороший и привлекающий внимание контент. Нужно стараться понять, что интересно вашей аудитории и публиковать именно это. Часто вижу странички, на которых публикуют только рекламные посты, это не помогает построению отношений с вашими подписчиками. Например, когда мы планируем маркетинг-стратегию для нашего клиента, мы всегда стараемся сделать 70-80% постов познавательными и развлекательными и только 20% продающими. Часто нет идей, что постить в эти 70-80% и тут мы всегда анализируем конкурентов и ищем лидеров. Например, когда мы берем в работу нового клиента, в первую очередь мы ищем его конкурентов, анализируем их работу и выбираем лучше. Третье. Подписывайтесь сами. Многие хотят больше подписчиков, но не все подписываются сами. Смотрят там на аккаунт Бузова или Роналда, видят 10 миллионов подписчиков и мол они подписаны на 100 человек. Обычному предпринимателю лучше найти список нужных аккаунтов и подписаться на них. Например, я подписан на такие же веб-студии как Брисмедиа, в разных странах. Я смотрю, что они делают, часто учусь и поддерживаю их, ведь многим из них может быть выгодно сотрудничать с нами как аутсорс-партнерами. Наверное, многих можно поддерживать в соцсетях, но в первую очередь я бы советовал выбрать список тех, кто может быть полезен вашему бизнесу. Оценивайте результат работы уровнем взаимодействия с вашими подписчиками. Например, сколько комментариев оставляют под вашими постами, сколько лайков. Если люди, которые системно поддерживают вас, например, ставят лайк под большинством ваших постов, оставляют комментарии, задают вопросы, интересуются. Если вы пишете, а люди не реагируют, значит вы делаете что-то не так. Постарайтесь пересмотреть контент и подачу. Пятое. Отношения самое важное. Соцсеть это не только для продаж. В первую очередь она нужна для построения крепких и тесных отношений с потенциальными клиентами. Очень часто предприниматели стараются что-то продать сразу же, как только видят нового подписчика. Это чувствуется. Не спешите продавать. Постарайтесь построить крепкие отношения. Докажите, что вы тот, кому можно доверять. Это позволит сформировать ваш образ эксперта и люди сами захотят купить вашу услугу или товар. На сегодня все. Если думаете, что это видео было полезно, поделитесь им с друзьями. Если хотите поддержать меня, поставьте лайк. С вами был Роман Стельмах, пока.